Ребят, короче, у меня появилась такая вот идея. А что если на 100 подписчиков... Вы только вдумайтесь, ребят, на 100 подписчиков на YouTube-канале этом... На 100 подписчиков на, на этом канале я буду 100 дней проведу, 100 дней буду показывать. Будет, короче, 100 дней моими глазами. Просто на 100 подписчиков 100 дней моими глазами, и все. Вот представьте, 100 подписчиков соберутся 100 дней моими глазами. Я буду каждый день из этой сотни буду брать телефон, снимать, записывать. И потом опубликую это видео через 100 дней дам. Ну, когда у меня будет, конечно, 100 подписчиков, просто ну на... Ну, не знаю, короче, когда, от какого числа будет. Ну, я не заемся, как тот же самый Джимми там с канала Мистер Биз. Я не заемся, как ну к примеру да не знаю как, как, как то не заемся, к пример как там не заемся, как роман часть роман Фильчиков, ла ла ла ложка не заемся как red 21 да и на самом-то деле не заемся просто не заемся я сто процентов сто процентов буду Запишу видео 100 дней моими глазами на 100 подписчиков, и все. Ну, реально, ребят, ну, так будет прикольней, как мне кажется. Я реально запишу видео 100 дней подряд, буду снимать. Каждый день буду записывать по одной минуте, и 100 минут, наверное, ну, 100 минут запишется.